всем привет с вами виктория сегодня готовим кекс 4 четверти это французский рецепт получается кекс очень вкусный если вы не знаете что приготовить к чаю то этот рецепт точно пригодится почему кекс называется 4 четверти в первую очередь потому что понадобится 4 основных ингредиента это яйца сливочное масло сахар и мука нужно взвесить яйца в скорлупе и вес яиц должен быть идентичным весу других трех ингредиентов то есть я взвесила у меня яйца завесили 230 грамм поэтому сливочного масла тоже понадобится 230 грамм 230 грамм сахара и 230 грамм муки то есть Готовить этот кекс можно без весов, если вы знаете вес одного яйца. Дополнительно понадобится 10 грамм разрыхлителя, это 2 чайные ложки, щепотка соли и ваниль. Вместо ванили можно взять ванильный сахар или цедру лимона. Это уже по вкусу. Сливочное масло нужно достать заранее из холодильника, чтобы оно было очень мягким. Если вы пользуетесь маргарином, то растопите маргарин и немного его остудите. Масло смешиваем с сахаром и вот так прямо перетираем с помощью силиконовой лопатки. Я делаю эти кексы без миксера. И теперь по одному выбиваем яйца и вмешиваем в сахарно-масляную массу. И вот вмешали одно яйцо и добавляем следующее. Друзья, а пока я перемешиваю, не забудьте подписаться на мой канал. У меня много рецептов выпечки. Видео выходят регулярно во вторник и пятницу. Заходите, смотрите, подписывайтесь. Все яйца я вмешала и теперь добавляю сюда, совсем забыла, щепотку соли. Здесь у меня 1 столовая ложечка экстракта ванили. 2 чайные ложки разрыхлителя и добавляю сразу всю муку. 230 грамм. Это два неполных стакана. И еще раз все тщательно перемешиваю. Обратите внимание на консистенцию теста. Тесто получается такое, как бы кремовое и тягучее, не жидкое. Подготавливаем форму. Размер моей формы 30 на 11 сантиметров. Смазываем ее сливочным маслом и немного присыпаем мукой. Лишнюю муку стряхиваем. И перекладываем тесто в форму. И отправляем запекаться кекс в духовку, разогретую до 180 градусов на 40-45 минут. Кекс у меня запекался ровно 45 минут. Если у вас в духовке подгорает, то по краям можно его закрыть фольгой, а серединку оставить открытой. Готовность проверяем деревянной шпажкой. На выходе она должна быть сухая. Даем кексу немного остыть и а затем перекладываем на решетку. Друзья, получается очень-очень вкусный рецепт отличный, обязательно приготовьте и попробуйте. Тесто очень-очень нежное, мягкое, посмотрите. Всем желаю приятного аппетита! Не забудьте поставить лайк, пишите мне ваши отзывы и комментарии. Желаю вам всего самого доброго и до новых встреч! С вами была Виктория!